Что такие свиньи все там, бля, все жрут, блядь, пидорасы и ебаны. Здравствуйте. Привет. Как дела у вас? Нормально. О чем общаетесь тут? Ну, это как повезет. А как везет или нет пока? А что-то не везет. А о чем поделились бы пообщаться? Смотрю вот, я на вас, на граждан Российской Федерации. Я охреневаю, блядь. Что с вами это подла сделала? Блядь? Что сделал? Да ну вы больное общество, блядь. как, как когда-то Гитлер, блядь. Умной немецкой нации сделал долбоебов, блядь, нацистов, которые жили, блядь, в печах евреев, цыган, блядь, славян, блядь. Так и с вас пропагандой, блядь, сделали, блядь, ебаных орков, блядь. Ебанутых. Блядь. Понятно. А вы ну вы же дурные. Украины, да? Вы, вы же не отрезаете белое от черного, черного от белого, блядь. Пришли с оружием в руках к соседям, блядь, убиваете, разрушаете города. Говорите, что вы освобождаете. Вы что, блядь, дурные там все, сука, что ли? Блядь? Вот знаете, только что дедушка попал с Украины. Лысый, белый бородка и белые очки. Вот я даже не успел здрасте сказать, поздороваться. Он меня обосрал просто так, на ровном месте. Вот. Так ты ж с Россией, что ты не понимаешь, почему, блядь, вас украинцы ненавидят, блядь. А, ну ладно, а потом вот до этого был один зайгук или как там, блядь, по-немецки кричал и руку поднимал. На ну, это что скажете? Слушай. Да, боева везде хватает, блядь. Вот, вот это, да, правильно сказали. Ну да. Ну ваше мнение, какое? Почему? Ну, мы россияне, кто такие, получается, по вашему? Фашисты, обыкновенные фашисты. Блин. А почему на этот забастовку не сделаете, пикетом не выйдете? Пускай вас телевидение Куда? снимает. Куда? Ну в Украине. Соберитесь все вместе. Бастуйте. Мы против этого. Зачем вы к нам пришли, чтобы вас э, телевидение снял? Зеленский, чтобы пришел к вам? Я тебя не понимаю. Как Какой пикет? Против чего? Против России, если вы так думаете. Так против России ты должен в России выйти. Против Путина. Зачем? Потому что он развязал эту войну, блядь. А Зеленский же войну объявил России. Никто войну России не объявлял. У нас спецоперация. Да нет, ребята, блядь. Ты можешь секс назвать как угодно, бля. Ебля. Любовь. Ну, это будет. Обыкновенное половое сношение, блядь, Я как на... бы ты его ни называл. Я называю Жоховым. Если, если одна армия, блядь, убивает другую и воюет против другой армии, это война, блядь. Что ты, блядь, несешь, какая операция, блядь. А почему тогда оружие не сложить? Издаться нормально. И посидеть, что? пообщаться. Дурак, что ли, блядь. Почему дурак сразу? Потому что дурак, я блядь. Я вас не обзываю же. Слышь, ну, ну придет тебе сосед, блядь. О, свет поток, да, у вас?